Всем привет! С вами Елена и канал 4 лапки. Спасибо, что заглянули к нам. Сегодня я продолжаю вам рассказывать о развитии наших щеночков. Сегодня нашим щенкам 4 недели и я спешу поделиться с вами новостями. Наши шпицки заметно подросли и окрепли. Их шаги стали уверенными, а игры более активными. Наша Бомми стала реже кормить свое потомство, так как эта процедура доставляет ей дискомфорт. Приходится смазывать ее молочной железы смягчающим кремом. Она забегает в манеж к деткам только для того, чтобы проверить, все ли у них в порядке. Но как только щенки пытаются полакомиться молоком, она тут же разворачивается и уходит. На фоне нехватки молока шпицулики стали устраивать концерты, и я приняла решение перевести щенков на корм. Посоветовавшись со специалистами, я не стала размачивать корм в воде и превращать его в кашицу. В зоомагазине приобрела корм для щенков миниатюрных пород, рассчитала дневную норму по весу щенков, и так как гранулы этого корма совсем мелкие, стала давать в сухом виде но, естественно, под присмотром, чтобы никто из щенков не поперхнулся и не задохнулся. Сначала шпицики выплевывали гранулы, подбирали снова, но, распробовав, стали активно кушать и просить добавки. Им настолько понравился запах, что они атаковали ведерко с кормом, пытаясь добраться до вкусняшки. Наевшись, шпицули сладко засыпают и не устраивают концертов. Еще мы поем щеночков водичкой комнатной температуры, которая всегда находится в манеже в свободном доступе. Три дня назад у шпицуль прорезались верхние клыки и резцы. Скоро появятся и нижние. Щенки стали более подвижны и требуют свободы. И так как вход в манеж мы оставляем приоткрытым, они устраивают побеги. Малыши уже одевают шубку, за которой мы начинаем ухаживать. Шпицикам это не очень нравится, но делать это необходимо. Во-первых, для того, чтобы шорстка не скатывалась. Во-вторых, чтобы с раннего возраста щеночки привыкали к такого рода процедурам. Шпицики динамично набирают вес. И, как обычно, по окончании четвертой недели я провела контрольное взвешивание. Взвешиваем, как всегда, по старшинству. Первой на весы отправилась девочка из парочки Твикс. Она очень игривая, отважная и подвижная. Пока что мы прозвали ее Шанти. Ее вес в 4 недели составил 780 граммов. Следом за ней второй из парочки Твикс наш единственный парень, самый озорной и воинственный из всех щенков, самый крупный в помете. Прозвали мы его Тайсоном. Его рекорд за 4 недели 850 граммов. Третья по счету наша красотка по прозвищу Черри, самая спокойная и немного трусишка. Став на весы, показала результат 645 граммов. И завершает наш марафон взвешивания наша блондинка, спокойная, ласковая девочка, которую мы решили оставить себе. И назвали ее Рокси. Ее результат на весах, так же, как и у Черри, 645 граммов. В прошлом видео я говорила о том, что мы узнаем букву, на которую должны начинаться клички наших малышей. Но в связи с праздниками и по ряду некоторых причин наш клуб не работал и буквы у нас до сих пор нет. Поэтому пока у наших малышей временные прозвища. Так как я перевела малышей на корм, то пришлось сходить в зоомагазин и приобрести миски. Я взяла вот такую вот металлическую двустороннюю миску, потому что щенков четверо, они толкаются, вытесняют друг друга, и им нужно место побольше. Также я не удержалась, прикупила много разных игрушек, различные шарики со всевозможными веревочками, пупырками, так как у наших малышей режутся зубки и им нужно активно чесать свои десны. Щеночки с удовольствием играют с этими игрушками. Тянут, кусают, грызут, валяются. В общем, не соскучишься. В своих видео я продолжаю делиться с вами новостями из жизни наших шпицунь. Надеюсь, вам интересно вместе со мной следить за развитием малышей. А на сегодня у меня все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И не забывайте про колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Впереди еще очень много интересного. Всем пока-пока!